Да нет, слышно, Марин. Кто вышел? Девочки, я никого не слышу. Или все молчат? Нет, я, я говорю, Люда, у тебя, наверное, микрофон не включен. Включен? Включен. Ключен, включен, включен, ну, Марин. Все понятно. Что Люда маршрутки. А кто не маршрутки? Голос подайте, чтобы я поняла, слышно или не слышно. Люда. Все понятно. Далеко поехали. Я не понимаю, почему... Марин, меня так и не слышно. Марина? Да, Лена? Слышно? Что? Слышно. Ну, слава Слышно. Быть. Ага, у меня, да, что-то с, с компьютером было. Сейчас зашла, перезагрузила его. Ну что? Как дела? Лучше всех. и Замечательно. Что-то нас сегодня мало как-то. Ну да. Ну, еще не подтянулись, Все. наверное. Ну или... Еще две Студе минуты. Есть. Студенческие 10 минут еще не прошли. Ну да, ну да. ладно сейчас Люда Степанова едет в автобусе где-то маршрутки с этими с наушниками. Ну, я видела. Другие не показываются, наверное, еще заняты все. Да, здравствуйте всем. Тоже. Вот, здравствуйте. Здравствуйте. Пока, наверное, выключу я экран. Uh -huh. Вот что значит ламбристые. И даже наши кружечки везде <фигурируют>, фигурируют. Марин, ты без звука? Я выключила. Я ну. груда, я чай без нее пью. Mm -hmm. Утром вот две кружки воды таких выпиваю mm -hmm. на голодный желудок. Пошла зарядку делать. Вот где-то больше часа у меня уходит на разные эти медитации. Сейчас начала делать. Так интересно. Всякие молитвы, зарядки. Вот в 7 часов прихожу, чай завариваю зеленый. Каждое утро зеленый чай. Mm -hmm. Ложечку меда. Чай с лимоном делаю всегда. Ну, я тоже чай зеленый пью. Вот. Я тоже уже, не знаю, да я, ты... я сначала никак не понимала его, ой, а сейчас... Не, я без него не могу. Вот, То, я тоже без него не могу, я не могу, думать, как раньше черный чай пили. У меня, у меня просто после черного чая какая-то сухость идет во рту, mm -hmm. поэтому, а зеленый я вот прям сюда... Да, зеленый хорошо, и жажда утоляет. И mm -hmm. Очень много... Ну, мощный антиоксидант, самое главное. Ну да. Нам, нам это нужно всем. Вот. Вон еще подтягиваются люди. Ну да. Ну, так что-то. Так, что там в чате написали? Мальчики. Здравствуйте, здравствуйте все. Хорошо. Понятно. Я зашла посмотреть, кто что тут написал. Наташа пришла. Ну, у нас. Ой. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Сейчас пойду свой крем, принесу в микробиом. Вопросов? Много, да, Наташа? Я пользуюсь, мне очень нравится. Ну, я тоже пользуюсь. Ну, сейчас поговорим. Про все. Mm -hmm. Сейчас принесу. Что-то Сейчас... Сейчас... хотел закрыть. То еще ждем или будем начинать, будем начинать. начинаем у нас здесь или нет а тут как-то непривычно без нее начинать начинаем как начать стараться mm -hmm. и подтянуться да давайте будем начинать потихонечку. Ну, я надеюсь, что меня уже все знают. Представляться я не буду. Сегодня мы будем с вами разговаривать про следующие новинки. Да? Это крем-микробиом. Ну, если время останется, как всегда, я вроде мало-мало готовлю, а потом что-то как-то меня понесет, и я весь час... Могу про один продукт рассказать. Но если время останется, мы разберем еще и масло для лица и шеи, помолаживающее. Вот. Ну, что такое? Ну, сначала, вообще, вот кожа у нас, да, это самый большой орган. Он занимает у нас 2,5 квадратных метра. И ученые доказали, что на поверхности кожи живут 5000 разных бактерий вирусов микроорганизмов по сути дела это второй геном человека и вот это все живности которые у нас находятся и называют микробиом микробиом и мы сегодня вот с вами будем разбирать что такое микробиом. Что такое микробиота? Это два разных понятия. И вот такой интересный факт, что организм человека состоит из 30 триллионов клеток. А бактерии, бактерии, вот эти вирусы, все микроорганизмы, их 40 триллионов. Представляете, девочки? что бактерии, которые нас, ну вот эти все микро, микроорганизмы, которые есть у нас, они почти 150 раз больше. И вот ученые доказали, что это, вот микробиом, это второй иммунитет нашей, нашего организма, второй иммунитет. Ну, первый иммунитет, наверное, все знают, что у нас находятся кишечники. Ну, если кто не знал, вот, и получается вот это микробиом, он защищает нас от воздействия, ну, будем говорить, внешних факторов. И вот мы сейчас будем, ну, как бы разбирать. Вообще ученые, ученые в 2007 году и до 2011 года изучали вот этот микробиом человека, и они... Прям разложили всю составляющую микробиома, из чего он состоит. Вот. И вот микробиом, микробиом – это разнообразие уникальных микроорганизмов, живущих на нашем теле. Это микробиом. А микробиота – это сообщество микроорганизмов, которые живут в симбиозе с нашим организмом. В том смысле, симбиоз мы знаем, да, это дружеское отношение. Вот микробиота, она делится у нас на патогенную и дружественную. И вот если у нас есть недостаток в дружественных микробиотах, микроорганизмах, то патогены сразу же захватят ту территорию, где должны находиться наши дружественные микроорганизмы. И это приведет у нас к нарушению и даже к заболеваниям. И вот ученые, когда изучали, они нашли... Ну, пришли к выводу, выводу, что многие заболевания именно кожные зависят именно от микробиоты. Какая микробиота находится на коже человека. И очень много было исследований этих, и поэтому, поэтому они начали ну, изучать. и Я вот тут как бы вот по, пункти, по пунктикам. Вот как именно микробиота защищает, помогает нашей коже? Во-первых, микробиота влияет на, на ее защитный фактор. Чем разнообразнее со, состав бактерий, вот это микробиота, микробиома, тем сильнее защитные функции нашей кожи. Микробиом... Может защищать нас от ультрафиолетовых лучей. Он регулирует кислотность нашей кожи. Да, мы все знаем, что PH кожи у нас – это кислая среда. Кислая среда. Он работает, он помогает в выработке гиалуроновой кислоты, коллагена, эластина помогает удерживать влагу на коже. Вот в том смысле, когда у нас все сбалансировано, у нас все это идет, ну, как бы, как положено. Все правильно. Как только что-то нарушается, у нас сразу же вызыв... ну, как бы, это ведет к каким-то проблемам. Вот вопрос, как сделать наш микробиом? Лучше. Вообще ученые доказали, что здоровый образ жизни – это первый фактор, который влияет на микробиом нашей кожи. Это и правильное питание, это и физическая нагрузка, это Ну что, и сколько мы на воздухе с вами, с вами находимся. То в смысле, это тоже. Или мы сидим целыми днями в квартире, где нет кислорода, или мы много гуляем. И вообще вот есть, что около 60% хлоры кожи обусловлено генетикой. 20% – факторами окружающей среды. И 20% зависит от того, что мы едим. Вот. Поэтому я вообще, когда стала эту тему изучать, мы же никогда не задумываемся, да, вообще откуда у нас берется вот этот микробиом. Ну, я не знаю, может быть, кто-то и задум... задумывается. Вообще, вот дети, когда они находятся в робе матери, они стерильные. И первые микроорганизмы, в том смысле, попадают на младенца, когда он проходят ну, родовые пути матери. И полностью вот кожа ребенка наполняется вот всеми микро... или микроорганизмами до трех лет. В том смысле, это сначала мама с папой, потом их награждают своими микроорганизмами бабушка, дедушка, братья, сестра садики, школа, вот понимаете? А у нас сейчас вообще в мире происходит, знаете, что дети очень много рождаются, кесарево, кесарево сечение сейчас уже, ученые доказали, что это, вот, оно приводит к нарушению вот этого микробиома младенца, если он неестественным путем. Иммунитет кожи, вот у таких вообще даже не то, что кожа, а вообще иммунитет ребенка очень слабый. Сейчас многие мамочки отказываются детей грудью кормить. А вот это первые капли молозива, это вот первый иммунитет. Вот закладывается иммунитет именно вот с этими первыми каплями. И сейчас еще... Вообще, когда этот младенец рождается, на нем есть такая, она называется сыровидная смазка, которую, по сути дела, ну, нельзя смывать, а надо, чтобы она сама постепенно как бы сошла. Но у нас в больницах происходит, чтобы ребенка быстренько показать, фотографировать, ее просто смывают, что вот нарушают вот этот, ну, тот, в смысле, первоначальный иммунитет. Я вообще, когда читала об этом, мне ну, прям расстроилось, что ли. Что иногда мы даже не задумываемся, к чему это все приводит. Потому что на самом деле ведь дети сейчас очень много болеют. А оказывается, вот откуда все идет. Но это так отступление, девочки. Да. Что такое у меня все пропадает? Так, и поэтому, ну, ученые, изучая вот всякие заболевания кожные, они, ну, начали думать, в общем, чем можно помочь, помочь нашей коже, ну, даже вот косметическими средствами. И почему начали вводить косметические средства именно с и с пробиотиками. И сейчас вот с вами разбираем, что это такое, да. И вот наш крем микробиом, вот он как раз состоит из нескольких ингредиентов, которые повышают именно иммунитет кожи. Первый ингредиент это у нас эко-скин, да, это... Симбиотик. симбиотик – симбиотик это продукт, в который входит сразу же и пробиотик, и пребиотик. В том смысле, я не знаю, вообще, когда мы употребляем антибиотики, в том смысле, нам всегда выписывают вот, ну, пробиотики. Да? Мы уже, наверное, все знают, что как только заболела, я вообще вот говорю, даже не, не только антибиотики нарушают у нас флору. И внутреннюю, а у нас наружная флора зависит от нашей внутренней микробиома, если правильно выражаться. Потому что микрофлора, ученые доказали, что это относится к природе. Вот. И поэтому лучше, конечно, внутрь употреблять вот, это, вот именно симбиотики. И мы сейчас разберем, что такое Пробиотик, пробиотик, да, это, са, это сами микроэлементы, микроорганизмы, но мы же не можем микроорганизмы вот сами живые ввести или в крем, или в препарат, который внутрь мы употребляем. Так оказывается, я сейчас вам тоже научные эти буду рассказывать, сейчас только найду. Вот. В том смысле, существует такой процесс разрушения вот этой бактерии, вот этой клетки бактериальной. Он называется лизи, лизис. И вот эти лизисы сейчас и вводят вот в эти кремы. В том смысле, это остатки микроорганизмов. Даже патогенные микроорганизмы, если их вводят в эти крема, они улучшает иммунитет кожи, повышает его. А пребиотики, пребиотики, по-другому можно сказать, это тоже микроорганизмы, только которые питают вот эти пробиотики. В том смысле, это еда. У нас есть организмы а для того, чтобы им существовать, размножаться, и для них должна быть еда. И поэтому вот их всегда соединяют, и это самый лучший препарат, который и для кожи, и, для, и внутрь мы употребляем. Девочки, понятно, я говорю? Если что-то непонятно, может, сразу же вопросы будете задавать, и мы будем разбирать, или пока все понятно. Пока понятно, но так странно, что... Пока понятно. сколько микроорганизмов, какие процессы у нас на коже происходят. Да, да, девочки, да. Так вот, ученые доказали, что вот чем мы можем нарушить нашу микро... микробиом, наш кожный. И вот именно изучение, вот, которое прошли с 2007 в 2011 год, ввели в косметологию щадящее очищение. То, в том смысле, вот все агрессивные сред, средства, это и умывалки с слотами это пилинги, это какие-то абразивные скрабы. Вот это все нарушают наш микробиом. Поэтому... Вот эм, препараты с ретинолом аккуратно надо использовать и только курсом. Но ну, мы уже об этом знаем, да, что не постоянно. Вот они, вот они тоже все нарушает наш микробиом. Вот. Так, что у нас тут? Так, вот разберем еще функцию микробиоты. Вот наша вот микробиота, она вообще нужна для того, чтобы улучшить нашу гидролипидную мантию. Ну, в том смысле, мы иногда ведь говорим, да, что у нас туда входит. У нас и жир, который выделяется, и вот эти микроорганизмы, это вот все склеивается, и вот эта мантия защитная, она у нас всегда находится на коже, да, какой бы мы пилинг не сделали с вами, вот какое бы мы очищение не сделали с вами, агрессивное оно какое, мы в любом случае нарушаем вот эту гидролипидную мантию. Но наш организм, он, ну, в том смысле, вот эта микробиома, она устроена так, что она быстро-быстро начинает восстанавливать все это, потому что это вот наша защитная... В том смысле, она предназначена для нашей защитной функции организма именно со стороны кожи. Не только лица и, и тела у нас. Ну, вот на, на всех двух квадратных метрах кожи у нас находится этот микробиом микробиота. И они у нас именно... Первая функция – это защита. Защита. И вообще микробиом – это как отпечатки пальцев, девочки. Он у каждого человека индивидуальный. В том смысле такого второго ну, нигде нет. Но ученые опять доказали, у родственников, у родственников они похожи. Допустим, даже вот люди, которые проживают в определенных местностях, у них он отличается от людей, которые проживают, допустим, кто живет на юге, кто живет на севере. У них тоже микробиом будет разный. В том смысле будут какие-то входить бактерии, может быть, вирусы, которые на юге нет, а вот на севере они будут. Вот, вот такой, так сказать, вот интересный выводы ученые сделали. Так, и вот этот экоскин, он вообще направлен... Как а. он? Ну, в том смысле... Вот, ну, я так думаю, что микро... Вот крем-микропиом, он, конечно, в первую очередь показан кому? Людям, у кого очень чувствительная кожа. У кого есть какие-то проблемы, это аллергического характера, после которой идет шелушение на коже. Но атопический дерматит, мы уже, ну, я уже говорила, да? в том смысле у нас есть люди, которые вообще не могут пользоваться вообще никакими косметическими средствами. И вот этот крем им подойдет, потому что он просто даже направлен для топиков. Вот мы их называем, вот атопический дерматит. Это вообще атоиммунное заболевание, когда просто не знаешь, на что реагирует наша иммунная система, на, на что, что вызывает шелушение, покраснение, раздражение какое-то. Вот. вот этот крем подойдет. Этот крем подойдет после агрессивных каких-то процедур. Допустим, если клиентка ваша сходила там в салон, сделала... как какую-то там, или химический пилинг, или чистку какую-то травматическую, то в смысле вот этот крем тоже подойдет. Почему он подойдет? Потому что в крема входит еще и масла, Да, здесь входит три масла. Масло конопляное масло, масло макадамии и масло ши. Вот все, все масла, все масла, ну, они вообще все являются антиоксидантами. Они являются источниками омеги 6, 9, 3. Все масла являются источником витамина, витаминов группы В. Вот особенно масло макадами. Вообще масло макадами его... Аборгена называют исчезающим маслом. Потому Почему? Потому что когда его на кожу наносишь, его, он моментально проваливается, и его вообще не видно. Он обладает мощным заживляющим свойством, свойствами. Противоспалительные действия у этого масла есть. Поэтому вообще масло макадания, оно считается одним из самых дорогостоящих и ценных масел, вот, которые используются в косметологии. Коноплянное масло. Вот микробиом, крем-микробиом, еще очень хорошо подходит людям, у кого акне. Да? потому что мы знаем, что акне – это воспалительный процесс, очень часто бывает, да? и покраснение, ну, это практически всегда бывает, и поэтому оно будет снимать вот, и раздражение, и покраснение. Оно все, во-первых, патогенные флоры, которые находится у людей с акне. Вот, вот этот крем, вот эти... Пробиотики, они будут как раз восстанавливать, убирать. В том смысле, они будут наполнять кожу полезными бактериями. Конопляное масло. Ну, оно тоже очень мощный антиоксидант, который защищает от свободных радикалов. Оно очень хорошо регулирует клетки меланина. В том смысле, они, о, это масло конопляное, оно хорошо защищает еще от ультрафиолетовых лучей. Ну, также убирает первые признаки старения, это дряблость. Ну, в том смысле, вообще вот масла, масла мне кажется, раньше люди, вообще у них не было никаких кремов, они только вот маслами пользовались. Просто мы сейчас до такой степени избалованы, что нам подавайте сыворотки, бустеры, кремы такие, кремы другие. А хотя масла, они, по сути, вообще выполняют все функции косметических средств. Да? Просто одни направлены на одно, другие на другое. Вот. Масло ШИ. Вообще масло ШИМ, он тоже очень хороший, противоспалительные свойством обладает, но он еще очень мощный, как он правильно называется, Амалент. В том смысле, это у него свойство скольжения, очень, и когда мы вот наносим крем, да, мы чувствуем, что... Прям крем, крем очень мягко ложится. Он такой, ну, кожа прям гладкой становится. Ну, это не, не в тот момент, когда мы скатку делаем, да, а вот когда прос, просто наносим крем. Вот это благодаря маслу ши. И еще сюда. Ну, масло ши тоже так же и от ультрафиолетовых лучей защищаем. помогает упругость кожи, эластичность и молодость сохранять. И четвертый компонент, который входит в продукт, даже не четвертый, пятый получается, да, это сквалан. Он укрепляет, уплотняет защитные функции вот нашей барьерной функции кожи нашей. Вот. Ну, вот про крем, наверное, и все, что я хотела рассказать. Не знаю, может, что-то пропустила. Так что, девочки, задавайте вопросы, разберем, что я пропустила. Ну, вроде про микробиом рассказала, про микробиоту рассказала, про пробиотики, пребиотики тоже рассказала. Все понятно, надо теперь только обмозговать все это. Все полочкам. Интересно, ну я хочу сказать, что крем мы всегда, будет. у нас когда приходят новинки, мы, Все Все хотим Все будет. Все будет. Все будет. Все всем клиентам сейчас этот крем предлагать. То, в смысле, всегда надо сначала выяснить все-таки потребность у клиентки, в чем больше. Или у нее какие-то защитные функции, или все-таки ей как омоложение больше нужно. Девочки, я вот считаю, что этот крем, он больше помощник, помощник именно для проблемных каких-то ситуаций. У, у клиентов, у нас с вами, да. Я вот про себя хочу рассказать, что... Я когда проводила, да, вот про ретинол рассказывала, у меня две недели скатка была вот этим кремом, две недели, в том смысле я поняла, что я агрессивно воздействовала бустером ретиноловым на свою кожу, потому что я несколько дней и утром, и вечером делала, потом утром делала сначала в крем добавляла, потом на морщинки чистым ретинолом, в том смысле... Я делала эксперимент вот на себе, и я утром вставала, у меня шла скатка. В том смысле, это что говорит, что у меня все таки кожа шелушилась, она не, невидимо была шелушение это, но кремом я ее убирала. Вот сейчас, сейчас я как, вот утром наношу этот крем, никакой скатки нет. Сколько бы я ни нанесла, много, мало, как бы я ни не дело круговые движений по коже, ну нет ее, вот этой скатки нет. В том смысле, ну я считаю, что вот этот крем, его можно как лекарство прописывать, не на постоянное, ну как бы действие, потому что мы тоже, ну и вот у нас все должно быть в балансе, не перекормить нашу кожу. Потому что тоже излишнее, как бы, если вот не, нам не надо ничего восстанавливать, никакую, никакую микробиоту, зачем мы будем ее восстанавливать? Естественно, если вы используете какие-то препараты внутрь, даже внутрь, которые нарушают микрофлору нашего кишечника, то в этот момент, что это может быть, девочки? Женщ, вообще, клиент после операции. Очень много лекарств в него влили. Естественно, у него, как бы он там не хотел, у него все нарушится. И, внутри, и внутренние микробиоты, и внешние микробиота. Мы иногда видим, да, человек выходит из больницы, у него серый цвет лица, то он бледный какой-то, тусклая кожа. Вот здесь прям можно прописать этот крем. Ну, это симбиотики внутри ему, ему врачи выпишут. А мы с вами вот этот крем можем ему дать для того, чтобы повысить иммунитет кожи, чтобы придать и блеск коже. Да? Вот, кстати, он хорошо. И... Ну, в том смысле, цвет кожи будет живой. Я все говорю, прям вот румянец появится. Это вот все вот этим микро, благодаря вот этим микроорганизмам. Ну, вот, ну это, вот, это мое мнение, конечно, девочки. Ну, вот я считаю, что это лечебный крем, а лекарства мы принимаем курсами. Марина, и тогда вопрос. Какой курс может быть вот у этого крема? Ну, Если курс, то у нас месяц. Если вот так. Но здесь мы уже смотрим по состоянию. По состоянию. Девочки. Вот У меня получается, что я начала им пользоваться, поскольку он появился, новинки я все на себе тестирую, каким образом. Я использую, получаю результаты. результат мне нравится. Допустим, вот у меня сейчас эко крем заканчивается. Там совсем чуть-чуть осталось. Я взяла вот этот крем, совмещаю его с этим санти да? И что, mm -hmm. мне через месяц получается отложить вот этот крем, потому что результат, в принципе, меня уже устраивает. И заменить... Холодильничек можно убрать. Вот я все время говорю, вот ты взяла его, этот крем, в том смысле, потому что ты использовала бустер-ретинол, да? Да, я еще планирую гиалуроновый совместить. Вот скоро Совмест... он придет. Но я хочу сказать, что ты посчитала, что у тебя есть агрессивная среда воздействия на твою кожу. И у тебя идет нарушение нашего микробиома, и мы его восстанавливаем. Да. Да? Вот. Но да, вот потому что ты... я Скрабы делаю, пилинг делаю. А ты ретинол закончила уже или нет? Нет. Нет. Да дальше будешь продолжать. Да, ну, ну, смотри, пока ты пользуешься бустером, ты можешь этот крем использовать. Потому что у тебя же бустер каждый день, и, естественно, у нас как бы воздействие каждый день идет. Угу. Ну, будем говорить, уж не такое агрессивное, но оно все, все равно. Даже ну, есть... Если... Результат хочу сказать. Что? Да, Марина. Ну, Результат просто... хочу сказать тоже, что я начала им пользоваться, да, вот этим кремом сейчас, ну, я, в принципе, говорю, что я всегда же кремами нашими пользуюсь, но все равно вот такой бы случай, даже там написала у себя в чате, что пришли ко мне дети в гости, я была без э, тонального крема, только у меня вот этот, я нанесла утром, как обычно, этот антирэдресс нанесла, а это было вечером, дети мне говорят, что ты такая красивая сегодня, Кожа хорошо стала выглядеть даже без тональной, без, тонал... без тоналки. А обычно я как бы даже на улицу выходить, я всегда уже ну, на автомате тональным кремом наносила. Вот, то есть результат, конечно, нравится. Потом у меня проблемное было такое покраснение, ну, есть оно периодически, да. Угу. Тоже стало более спокойный цвет лица. Ну, вот. ну девочки, понятное дело, что... Если есть вот какое-то агрессивное воздействие, конечно, мы им пользуемся. Но если человек, допустим, не пользуется ни ретинолом, ну, то в смысле клиент ваш, вы, он не жалуется вам, что у него какое-то есть шелушение. Ну, я говорю, мы все равно уже столько лет работаем с косметикой и с клиентами, да, мы всегда видим. Даже человек плохо, вот вы не выспался, мы уже видим, что что-то что не так. Даже мы с вами. Если мы плохо поспали, мы встаем, и нам кажется, и кожа тусклая, и то, и другое. Но вообще вот микробиом вот хорошо и подросткам, вот когда акне. Вот я просто сейчас хочу, кому можно предла предлагать его без вреда, что ли. Ну, потому что ну, не всем ну, на, нужно, вот не всем. Конечно, сейчас можно, найти как сказать, если у нас же мы знаем, что районы есть, да, не очень благоприятные по окружающей среде. И выбросы разные сейчас бывают. Вот, вот ну, мы вот, допустим, мы живем недалеко от Белоярской ГЭС, да, ну, в том смысле, у нас иногда бывают выбросы, что. Все люди в городе ходят с головной болью и не понимают, что такое. Это мы потом стали, когда стали об этом говорить. Естественно, это влияет на все. И как человек поспал, и пятый, и десятый, естественно, и на кожу влияет. Конечно, в таких местностях можно людям периодически пользоваться этим кремом для восстановления, потому что нарушается все абсолютно. Но если вы видите женщину цветущую, у нее все хорошо, ну, вы, я думаю, не, не будем мы ей предлагать этот крем, мы какой-то крем другой ей предложим. Тем более, мы же все равно ведь спрашиваем, какие, да, какую, и проблему, сказать, что... какую проблему клиентка хочет решить кремом. Если да, она вам да, скажет, да. вот я, у меня шелушение, если у меня покраснение, если у меня зуд, там пятый конечно, конечно, вот, прям вот. Доктор прописал этот крем. А если она вам говорит, что, ну, я вот хочу там подтянуть кожу, там, то, пятое-десятое. Мы, конечно, начнем бустер сразу предлагать, ретиноил, ретиноевый, да? А вот после бустера можно будет и крем ей предложить, когда она уже попользуется им. Или еще можно добавить, если человек начинает какой-то курс лечения, да? Курс да, порекомендовать да. крем. Да, да, есть люди, у которых прям, ну, бывает, они курсами лечения проходят. Именно, ну, да. лекарствами, лекарствами. Чтобы опередить уже. Да, опередить да, можно, лучше. девочки, можно. Это даже очень хорошо будет. Потому что ведь эти микро... Вот они же у нас не только на коже будут. В том смысле, они же внутрь у нас внутрь тоже идут запускают там процессы. Марин, здравствуйте. Да, а можно здравствуйте. Такой? Да. А у меня вот девушка после пластической операции. гей как, можно это или нет? А, а операция когда пришла? Ой, уже давно, 2 декабря. 2... А, ну, конечно, мой. Мы... Ну, смотрите, пластическая операция. Угу. Ну, в декабре тоже год прошел. Фактически. Нет, вот еще не прошел 2 ой, декабря. Ой, ой, декабря, я уж что-то это... Декабря. Вот после... Почему она пластическую операцию делала? Она брыли убирала или что-то? Ну да, получается, брыли... Ну, я обратила внимание, что у нее пропало вокруг глаз морщинки. Вот, носогубки... Так, немножко остались. Вот. Вот, знаете, я бы ей лучше посоветовала колострум наш. Просто она говорит, у меня кремы за 24 тысячи, ну, вот она попробовала, ну, так, пожалуй, плечами. И вот угу. я думаю... Нет, вот смотри, Нира, этот крем точно ей не зайдет. Почему? Потому что он все-таки больше направлен на решение проблем каких-то, не, не на моложение. А она, если сделала операцию пластическую, наш человек следит для того, чтобы больше. А вот этот, молозиво наша, да, в том смысле ты можешь, вот, если она знает, что такое молозиво, вот я только сейчас говорю, вспоминала про него, да, две капли, три капли молодева восстанавливает, ну, дает иммунитет ребенку на всю, на всю жизнь, на всю жизнь. Во-первых, молозива поднимет иммунитет то в смысле он будет поддерживать ее иммунитет после операции как бы хорошо не сделана была операция это все равно вторжение в наш организм в наш организм вот эти порезы все вот буквально они нарушают наши меридианы да? Ну, хотим мы с этим, кто-то верит в это, кто-то не верит в это, я всегда говорю, девочки, у нас есть, да, эти линии жизни, меридианы, которые вот, ну, должны быть всегда не нарушены, а мы их нарушаем, специально, не специально, она пошла специально, все это, повредила себе, вот эти все порезы, они у нее хоть как иммунитет нарушили. Там очень много пептидов. Во-первых, это вся таблица Менделеева, наш крем «Колострум». Да? В том смысле, вот он ей будет питать, поддерживать, сохранять ее молодость. Вот это мое мнение, что если выбирать между двумя кремами, я бы выбрала «Молозиво». Вот когда она только вышла после операции, там ну, месяц-два прошло, ну, ну, я думаю, что это. Ну, вот попробуй ей молозиво. Вот расскажи про молозиво, ей красиво. Вкус, вкусно, я все говорю, рассказывайте вкусно про, про кремы, и у них в голове будет оставаться. А какой она крем попробовала, что ей не понравился, Эльмира? Эльмира? Сейчас, секунду. Девочки, меня не слышно? Меня не слышно? Марина слышно, слышно, все хорошо. Эльмира не слышно? Нет, Эльмира задала вопрос, я ее спрашиваю, она, я думаю, может, меня не слышно? Тебя слышно. Ну вот на этом примере, девочки, понятно, почему, вот почему я не этот крем вот, предложила бы клиентке, а именно Молозево. этом, да, Я, да, я да. вообще считаю, крем Молозева у нас это для самых таких дам, слышу, которые кажется, ну, попробовали слышу. все. Эльмира, понятно? Я да, да, понятно. Слышно меня? Нет. Я говорю, да, а какой крем она попробовала, что сказала не очень? А микробиом, она не сказала, что не очень, просто как бы такого эффекта вау она сразу не почувствовала, потому что, ну, пожала плечами и все. Остальное она не захотела, никакие бустеры, у меня свои кремы mm -hmm. пока. Вот. Mm -hmm. Теперь mm -hmm. все понятно, спасибо. Вот смотрите, я говорю, вы должны у нее спросить, что она хочет, вы, вы посчитали ей, что ей надо микробиом для того, чтобы как бы восстановить после операции. Или вы просто то, что ну, это хочет... Чтобы, чтобы увлажняла, омолаживала. Ну, у нас увлажнение так. есть, девочки, но этот крем нет самой. Просто она уже как бы всеми у нас это пользовалась, пользовалась кремами в основном. И колостром она пользовалась? Нет, колостром не пользовалась. Вот. Предложите колостру. Зен, гиалуроновой гиалуроновый серий, все, на это перепробовала. Зеленый крой, Хорошо. У -у -у -у. Я еще колостру предложу, спасибо. Ну, у нас экосистема еще есть. Если у нее такие дорогие кремы, можно а экосистема попробую... предложить. Но ну, ей тоже не понравилось. Ей... Нет, ей все понравилось, но я уж ей больно уж микробиом расхвалила. Все понятно. Вот, ей тоник очень уж наш нравится в этой серии. Вот сейчас еще взяла. Тоник, да, тоник просто замечательный, я тоже прямо его люблю. И крем для век. Вот смотрите, я же в тот раз рассказывала. Если вот клиентке нужно, прям вот она говорит, вот мне надо, предлагайте им какой-то крем для век, любой, из зен, из гиалуронки, вот этот ЭКО. Раз в месяц, на неделю, только кремом для век на все лицо. Запускаем все процессы, прям усиливаем их. Еще раз, Марина, как сделать? Раз в месяц, одну неделю мы пользуй, пользуемся на все лицо, веки, кожи, щеки, шея, все кремом для век, утром, вечером. Не ночным, не дневным, а кремом для век. Одну неделю в месяц. То, в то смысле... Если вот женщина у вас взяла гиалуронку, да, значит, у нее как бы увлажнение. Но крем для век, он всегда, во всех сериях, всегда самый сильный. Ну, у нас кожа век и шея, она другая. И поэтому там ингредиенты всегда немножко сильнее, чем просто в кремах для, для лица. И... Поэтому раз в неделю, девочки, всем рекомендую, всем. Раз в неделю крем для век. Я, я, я, я всегда говорю, я когда еду к маме, я беру только крем для век себе. Все. И я вот сколько у нее я живу, этим кремом для век пользуюсь утром, вечером на все лицо. В то том смысле, вот приезжаешь, даже если я больше ничего там не делаю, я вот приезжаю, я сама себе нравлюсь. Потому что у мамы практически нет зеркал. Я все на ощупь. Люда что-то хочет спросить? Я в этот раз заметила, я с тобой беру э, самый э, жемчужный крем для век. Вот, и мы не знаем его и трогаю, трогаю лицо. все что такое? Оно прям необычное, необычный брудаш просто вот, от жемчужного крем для век. Я думаю, или мне кажется, или на самом деле так что? Ну, попробуй. А, да ну, попробуйте, я, просто я, на, на следующем я, вебинаре я, расскажите. Я хотела тебя спросить: смотри, у меня есть молоденькая девочка, у нее вот пусть окне, ну, ну, неровный такой, девочка, немножко неровное. Я вот думаю, ей, наверное, порекомендовать надо полуостровом с третинолом, да? Только не на лето, да, получается? Если... А девочка, девочка какая? это бодро. 26-27 А, ну, девочка, да. Да, можно. Или ретинол... такое? Не, такое. ретинол на вечер. Ретинол на вечер да, можно. Да, да. Угу. А с каким требованием? И, и, и молозива тоже будет очень хорошо. Да. Очень да, хорошо. Ага, спасибо. Ну, как, как всегда, мы только один продукт успели разобрать девочки или что или про масло за 5 минут масло для лица ну сколько успеем, можно про масло ну давай там, что у нас в эти как его Сейчас. ну давайте, да, может тогда сегодня новинки закончим в принципе, ведь это масло, оно ведь у нас не новое. Да, оно же было. Но, ну, давайте, масло для лица, шеи, омолаживающее масло. Ну, вообще, масло, оно, я говорю, уже вот, когда рассказывала про микробиом, да, про масло Макадамид. Вообще все масла, вообще все масла, девочки, у нас это источники антиоксидант. Это источник витаминов, микроэлементов то, тоже, потому что это же все у нас из, берется или из, из корешков, или из стебельков, или из цветов растений. И, как правило, масло, но оно вообще направлено, ну, как бы вообще считается, что масло больше подходит для людей, у кого сухая чувствительная кожа. Потому что как бы для жирной кожи у нас и так вроде себум эм, эм, эм, эм, выделяется сильнее. И эта смазка вроде есть жирная на лице. Но вот наше масло для лица и шеи, оно в принципе подходит для всех типов кожи. Для всех типов. Просто вот если кожа сухая, чувствительная, можно масло в чистом виде наносить. А для жирной кожи я бы посоветовала это масло добавлять в кремы. И лучше всего в крем ночной. В том смысле, вместо сыворотки. Вместо сыворотки. Особенно если вот крем у нас гиалуроновый. Да? Вообще будет замечательно туда добавить капельку масла. И на ночь... Нанести. В том смысле эффект будет замечательный, в каком плане, что масло оно тоже как бы несет, генерирует да, нашу кожу лучше. Глубокое увлажнение тоже масло придает коже нашей. Во-первых, вот все масла, которые добавлены в наш продукт, они все работают именно с клеткой меланина. В том смысле, они ее как бы восстанавливают. Потому что у нас почему меланин вырабатывается сильно? Потому что у нас нарушена вот эта клеточка, и она неправильно начинает работать. Так вот, все масла, которые, они вот все... Все работают вот с этой клеткой. Все абсолютно. Вот их... У нас здесь 7 масел, 7 масел. И все масла... Все масла работают именно вот с этой клеточкой. Они ее нормализуют, ее выработку, меланин. То есть, марина, это у тех, у кого есть пигментные пятна, да? Хорошо, это масло. Да. Использует. Ну, вот. кто подвергается, подвергается да. воздействию, то, в смысле, мы... На улицу, когда выходим, можно, конечно, но у нас я хочу сказать, почему в ночной крем у нас будет двойное такое действие на эту клеточку. Утром мы используем крем дневной, у нас же во всех кремах СПФ-фактор есть, да? Защитный. Как бы мы защищаем. А вечером мы ее восстанавливаем, эту клетку. Восстанавливаем. Вот этими кремами, вот этим маслом мы будем восстанавливать работу выработки мелатон... меланина. И, и тогда, если человек предрасположен к появлению пигментных пятен, уже вот у нее весной появляются на лице эти пятна, то ей рекомендовать ну, обращаться. У, у нее по типу, наверное, веснушек. Или прям пигментные пятна, вот как прям бы отдельно. Большие... Большие Ну, пятна. знаете, пигментные пятна девочки, когда появляются, здесь ведь не только от солнца они появляются. В том смысле, вы смотрите, в том смысле, это неправильно работает клетка. Вот. Но она у нас работать может неправильно и за питание, и за гормонального фона. В том смысле, на нее может все влиять. И солнце, когда мы выходим, на нее тоже влияет. Поэтому здесь надо в комплексе подходить. Когда у человека уже большие пятна пигментные, здесь надо в комплексе, это лучше, Наташ, работать, разбираться, почему. Смотреть, где, на каких зонах. Да? Если, ну, как бы, зона подбородка, вот еще, знаешь, бывает, над губой, над верхней, это гинекологическая вот зона, да, Поэтому здесь, скорее mm -hmm. всего, что что-то по-женски какие-то проблемы, и поэтому гормоны начинают. Ну, у нас же гормоны по-разному работает. Весной, осенью, зимой, летом, в том смысле, в разный период года у нас гормоны работают по-разному. Mm -hmm. Поэтому вот весной все пробуждается, все. И поэтому у нас вот клеточка начинает так выдавать нам меланин. Вот. Mm -hmm. Понятно. Ну, что, пробежимся про, по всем маслам. Органовые, первые органовые масла, ну, мы знаем, да, если у нас в состав, мы когда смотрим состав, мы сейчас умеем читать, да, все, что первое, это у нас больше всего. И вот так как я сейчас буду рассказывать в такой последовательности, у нас эти масла, наши масла входят, Значит, вот органовое масло у нас самый, я так понимаю, больший процент в масле в Вот, и сразу же мы видим, что... <смех> органовое масло относится к питательным маслам, богатейшим, одно одной из самых... Ну, и он тоже дорогое масло. Вот. В него входят витамины такие, как А, Ф, Д, С. И он работает как фитогормон. Вот у него тоже одно из свойства. Это вот он восстанавливает работу, нормализует работу клетки меланина, который вырабатывает. Это масло также хорошо противовоспалительной свойствами обладает. Вот он осветляет пигментные пятна, сам Наташа. В том смысле, вот, все масла они не только регулируют, вот, работают с этой клеточкой, но они и с пятнами тоже будут работать. Но не так, как бы нам хотелось. Вообще вот заболевание пигментации, она вообще... Вот, ну, Ученые выводы делают, что оно очень плохо подвергается лечению. Очень плохо. Слегка осветлить можно, но осветляем мы только в зимний период, в осенне-зимний период. В осенне-летний период мы осветлением практически не занимаемся. Вот наш крем осветляющий, он хоть и называется осветляющий, но им можно летом пользоваться, потому что у него немного, немного другое действие. Также масло, органовое масло, он тоже является мощным антиоксидантом, работает с свободными, свободными радикалами. Также оно очень хорошо смягчает, увлажняет кожу, ускоряет процесс регенерации, заживления ран. Вот я вот к этому маслу говорю действия, и вот практически вот если вот взять вот эти все свойства, есть у всех семи масел, которые входят в вот наше масло. То есть смысле, они подбирали так, ну там, может быть, есть какие-то свойства, в котором, ну, которые, вернее, ну, есть в одном масле, в другом нет. Но по сути дела, они вот все направлены на такое регенерирующие действия почему вот я говорю вечером лучше его использовать во первых оно все равно масло дает блеск на лице да? а вечером когда мы наносим у нас всегда процесс регенерации вечером лучше чем днем и масло оно просто впитается если даже хоть ну как бы без крема его наносим если даже нанесем без крема его а просто как в чистом виде оно все равно мы встанем но, но я не знаю я если честно не брала вот новые масла а вот то масло которое было мне, мне лично не очень подходило потому что я вечером его наносила и вставала мне такое ощущение было что пленка на лице вот попробую обязательно это Пока свое мнение по нашему новому маслу не могу сказать. Не пробовала. Так, вот пеник луговой. Следующее масло у нас пенника лугового. Вот это масло, так же, как и масло шим, они являются вот очень-очень отличным эмалентом в том смысле это свойство скользящие свойства. Потому что иногда, вы знаете, ну, если вот масла пробовали, да, вот одно масло нанесешь, вот нанесешь, и оно такое сразу же как бы впиталось, и кожа сухая, вот оно вроде блестит, и какое-то жирное, но оно не скользит. А вот эти масла, они именно хорошо, именно скользящий эффект дают. Но тоже оно обладает мощным регенерирующим свойством. Оказывает антиоксидантное воздействие. Но так как у него очень хороший скользящий эффект, он очень хорошо подходит для массажа лица. Да? Ну, в том смысле, вот по нашему маслу для омолаживания очень хорошо делать массаж лица. Если вот вы даже перед кремом... Капните капельку масла на руки и сделайте массаж, а потом крем нанесете. Вот такой эффект будет замечательный. Во-первых, и блеска не будет на лице. И масло, вообще все масла у нас являются проводниками, девочки. Почему масла всегда в кремы, во все кремы масла вводят? Потому что они у нас являются проводниками, и крем ну, как бы идет глубже, чем если бы масел не было у них. И также его используют как защитные средства во всех вот маслах. Вот я говорю, защитные средства как эспаэфакто, вот во всех, во всех, во всех маслах есть. Так, третье масло у нас масло миндаля. Но масло миндаля у них вообще, у него самое главное, это вот защита, от, ну, вообще восстановление клетки меланина и защитная функция от солнца. Потому что, если кто знает, что у нас есть миндальный пилинг, он прям направлен работу с пигментацией. но не, не, не до такой степени, чтобы прям вот осветлить все пигментные пятна. С пигментными пятнами, вот сам, Наташ вот хорошо наработает наша это, сам, сыворотка с витамином С. Прям вот локально наносить, а потом уже крема. Вот тогда она будет вот, ну, как бы равномерно, что ли, осветлять. Потому что, когда мы наносим на все, на все лицо, на всю кожу препараты, у нас как бы оно одинаковое ложится, да. А когда мы точечно вот на пигментацию нанесли одно средство, а потом уже на все лицо, оно как бы лучше, ну, как бы убирает вот эту пигментацию, осветляет. Ну, слегка, не совсем, совсем никогда не уберет. Масло миндаля также очень хорошо регулирует водно-липидный баланс. Очень хорошо. Ну, регенерирующие свойства и увлажнение. Вот все к нему. Витамин А входит, витамин Е входит в миндальное масло. Но витамин А мы знаем, да, что это ретинол наш любимый. Он участвует в процессе всех... Образование всех тканей. Да, без него мы никуда. И в миндальное масло входит такой препарат, как цинк. Почему еще вот продукт, где есть миндальное масло, очень хорошо подходит для людей с акне. Потому что у нас цинк – это вещество, которое работает именно с патогенными элементами, которые вызывают вот, вот, вот, вот эти воспалительные элементы. Как угревая сыпь. И поэтому она с воспалительными элементами борется. И поэтому маслица такое вот интересное, дальнее. Ну, масло виноградной косточки, вот я не знаю, наверное, про него уже все-все знают. Потому что это вообще масло... Является самым мощным омолаживающим маслом. Да, его называют маслом красоты еще, потому что он хорошо и тугор у нас поддерживает, и мощный антиоксидант. И это масло, оно также вот работает как эстрогены женские. Поэтому они вот именно для женской кожи очень хорошо, ну, естественно, его и хорошо в пищу употреблять, потому что у нас иногда какие-то проблемы с кожей возникают, когда в нашем питании что-то не хватает. У а нас очень часто не хватает фитогормонов разных. Так, следующее масло у нас масло макадами. Ну, мы уже выше про масло говорили, да, что это масло, оно ну, очень дорогостоящее, в нем очень много омеги-3, омеги-6, омеги-9. И вообще по незаменимым кислотам вот орех макадами стоит на первом месте, девочки. Ну, я не знаю, может быть, знаете, а вот масло миндаля, ой, орех, миндальный орех на четвертом месте. Вот эти четыре первых масла, ой, масла, говорю, орехи, если его, их употреблять, надо каждый день для того, чтобы наполнить наш организм вот этой омегой-3. Поэтому ну, масло макадамии тоже и антиоксидант, и ранозаживляющий, и осветляющий эффект имеет. В него входят такие, как и кальций, и магний, и цинк, и медь. В том смысле, вообще вот эти микроэлементы, которые влияют на, на продолжение молодости нашей кожи. В том смысле, когда вот этих элементов у нас ну, не хватает, у нас сразу же вот идет, ну, клеточка наша начинает стареть. И, естественно, и кожа наша выглядит не очень, и тусклая. Так, масло ши. Ну, я уже сказала, вот это масло же самое. И антиоксидант. И витамин есть здесь есть. Витамин А есть. И, и витамин Ши у нас практически входит во все кремы, для, ну, в косметические, да, потому что у него регенерирующие свойства у него очень хорошие. И вот я сказала, ямалент, они нехорошая, потому что скользящий эффект у них хороший. И они и упругость кожи придают, когда мы используем это, это масло. И эластичность. Ну, вот все масла, вот, говорю, про все масла можно... Одни и те же функции подсказывать И они вот на, на самом деле, они все э этими функциями обладают. И последний препарат, последний, да, это, ну, оно не масло, а элемент, который входит вот в масло, это витамин Е. Но витамин Е вообще считают витамином, женским витамином. И когда в организме у нас витамина Е не хватает, в смысле, прям так и говорят, организм женщины начинает стареть. Поэтому один это самый мощный антиоксидант, витамин Е. Поэтому его надо употреблять. Он влияет на синтез коллагена и эластина. Хочу сказать, что после 25 лет у нас разрушая ну как бы перестает вырабатываться коллаген 1%, 1 каждый год. На 1% меньше каждый год. Вы представляете? То есть, к 60 годам коллаген на 35% меньше вырабатывается, чем в молодом возрасте. Поэтому для того, чтобы поддержать выработку коллагена эластинового усилить, как бы, это надо и внутрь употреблять продукт, где много витамина Е, ну, естественно, и на лицо мы должны использовать ну, кремы, куда входит витамин Е. Но, слава Богу, в вот наши крема вот, витамин Е входит практически, ну, я не знаю, мне кажется, вот даже нет ни одного крема, куда не входит. Поэтому вот ну, конечно, самое вот мощное – это антиоксидантный. Ну, мы знаем, что у нас есть теория старения, и одна из основных теорий старения является антиоксидантная. Что именно за счет свободных радикалов у нас разрушаются клетки и ну, приходит вот преждевременное старение. Поэтому вот за антиоксидантами мы должны всегда следить, употреблять в пищу много витаминов, потому что они у нас являются антиоксидантами, чтобы свободные радикалы у нас меньше образовывались. Так, кому будем предлагать масло? Ну, я уже сказала, да, людям, у кого сухая и чувствительная кожа, Людям для жирной кожей, если в крем ночной добавлять, вообще можно и в чистом виде его использовать вместо сыворотки. То, в смысле сначала нанести маслица, но не надо его мазать, его надо нанести. Вот одну капельку взяли и пальчиковый душ. Я все время говорю, вот все сыворотки, все масла, мы пальчиковым душем так раз пробежались, и все. И после этого мы наносим крем. Какой там по типу кожи или по состоянию. Ну, вот, девочки, как-то и вроде и все про масло омолаживающее. Естественно, наносим на кожу лица, не забываем про шею декольте. Да, я все время говорю. Лицо у женщины заканчивается вот, вот здесь. Вот, вот здесь. Даже не видно. Или видно. А вопрос можно? А на какую можно? кожу вы наносить масло? На влажную или на сухую все-таки? Ну, если вы хотите в чистом виде наносить. Да. Чистом. Вот смотрите. Если у вас кожа влажная, вам просто будет легче наносить ее легче если кожа сухая вообще, ну, вы имеете я поняла вас правильно что сухая это мы значит тоником протерли и дали дали высохнуть кожи да, и после кажется, этого наносим Не, не, да? мокрое, не вот то его больше будет просто уходить поэтому я вообще стараюсь вот, тоником протерла и оно пока еще влажненькое такое, не, сыр, не сырое, а вот именно влажненькое. И сразу же наносить вот вообще все, все кремы. Особенно если крем гилурон бустер гилурон вообще гиалуроновая серия, сыворотка, все. Мы наносим только на влажную кожу, девочки. Запомните, пожалуйста. Все, все остальные мы можем на сухие наносить, а вот гиалуроновую мы наносим только на влажную кожу. А масло, ну, на сырую как-то не очень-то, наверное, будет хорошо даже скользить. Но если она будет вот влажненькая, влажненькая, то это самое лучше, чем на сухую. Спасибо. Еще, девочки, вопросы? Ну, я так думаю, что вопросов нет, так бы вы мне уже задали, да? а, а то мы и так сегодня что-то так задержали сильно. Так что сейчас пойдем рассказывать про масло, про крем, микробиому, про младенцев, а то у нас, наверное, многие не знают, что младенцы у нас рождаются стерильные. Ну что, девочки, будем прощаться? Спасибо вам за внимание. Спасибо Рада большое, буду, если, если чем-то я вам помогла своим рассказом, знаниями какими-то. Желаю вам хороших продаж. И будем ждать новые новинки. Спасибо большое, Марина. Было очень-очень интересно, познавательно. Спасибо, очень Спасибо большое. До свидания, девочки. Всего хорошего. До свидания. До свидания.